Смирно! Сегодня наша задача имитация атаки противника на третью роду. Понятно? Дорочно. Бежим цепью, стреляем холостыми, пока командир третьей роты вас не остановит. Патроны все получили? Дорочно. Я иду в отцепление. Со мной Фомин Медведев, Авдеев за старшего. Командую! Ах, обожаю оцепление. Так бы два года и прослужил, только бы жратву носили. Скучно? А, автомат тебе чистить после холостых не скучно. Можно подумать, ты их сам драешь. Ну это уже другой вопрос. Ну чё, погнали? Чё погнали-то? Я решил отыграться. Знаешь, на желание не интересно. Давай на бабку, потом пожалеешь. Не пожалею, сегодня мой день. Ну тром чую. Ладно, хорошо. Давай и на желание, и на баб. Это как? А вот так. Кто проиграет, в деревню за пайкой бежит. Так, одобрям. А Кто сдает? Стой, Медведев. Деньги давай. Давай-давай, а то потеряй. Видишь что-нибудь? Деревню вижу. А хату крайнюю видишь? Вижу. А курей за забором. Не, курей не а я вот сейчас гляделки кому-то протру. А, вижу, да. Вон одна. Молоток. Давай, неси. Че неси? Курицу неси. Сержанты мясо хотят. Как, украсть что ли? Ты что тупой что ли, я не понял? Она же за забором. Значит, ничья. Ну а как я ее? Тоже Медведев. Ты норматив снятия часового сдавал? Да, сдавал. То же самое. Подкрадываешься сзади. И хресь! Понял? Выполняй, муха давай! Быстрее! Быстрее, Медведев! Бегом! Бегом сказал! А грешная курочка. Учебы хлебок нет. Голова. А вы точно ее купили? Естественно. А как же еще? По-моему, к вам продавщица бежит. Какая продавщица? Своеобразная такая. На, взгляню. Медведев, твою мать! Ты как часового снимал? Аккуратно. Аккуратно. Тогда откуда эта группа захвата? Так я не понял. Какого часового? Что за дела? Что ж вы, ироды проклятые, понатворили такое? Стоит совсем потеряли. Немцы и те так не, не, не делали. Мать, успокойся. Купили мы ее. Что ж вы из меня дурто делаете? Купили. Что ж, я курицу свою не узнаю, что ли? Что ж я быстренько, он того не запомнила? Что ж я? Что ж я? Ну, иди сюда! Бабуль, а вы точно уверены, что это был он? Вот этот вот! Подкрался сзади! я Рябушку мою! Ну, погодите, погодите! Я, я вам ну, устрою! Я до командования дойду! Я… Не надо командования! Сами разберемся. Как, Медведев? Это ты? Ну, я же. Он, он, он. Медведев, ты что, мародерством занимаешься? Нет, я же. Молчать! Огромное вам спасибо, мать, за своевременный сигнал. Пожалуйста. Судить мы его будем. А зачем он судить? Вот так. так? А? Сержант Прохоров, пишите приказ именем Министерства обороны. Решением военно-полевого суда в составе сержантов Фомина и Прохорова за дискредитацию высокого звания солдата рядовой Медведев приговаривается к исключительной мере наказания расстрелу. Медведев, последнее желание. Простите меня, люди добрые. Я совершил поступок, за который должен нести справедливые наказания. Прости меня, бабуля. Прости меня, рябушка. Заряжай. Целься! Заезжай! За Заезжай! молодого парня. Мать, это был не парень, это был преступник. Сегодня он у тебя курицу украл, завтра корову увел, а послезавтра родину продал. Ой. Вот так. Не по-христиански это все. Вот это правильно. Мать, неси пол-литра, помянем по-христиански. Давай, мать, давай. давай, мать, давай. Медведь, входим быстро. Какого хрена разлегся, -мо? моё! Давай, быстро, давай, Быстрее. бегом. Давай, давай, шевелись, боец.